Всем привет, вы на канале Токовка Твоя, и сегодня снимаю, мама, купи мне пони, и давайте начинать. Ну что ж, девочки, поздоровайтесь с продавцом, здравствуйте. А, да-да-да, конечно. Здрасте. А, здрасте. телефон? Мама, я потеряла телефон. Ой, дочь, я его не брала, потому что я опять бы в телефоне лазила. Блин, ну че нам ходить по этим детским торговым центрам, чтобы сестре что-то купить? А то я хочу пони себе. Ой, как пони. Прости, мама. мама. А, ну, скучно. Ну, знай, что мы никуда не пойдем тебе за одеждой. Ну блин, мама, мне нужно купить а, платье на выпускной. Что это? снесла тут все снесла это не я это ты была она прям под меня подшита тут все всякие кислорочки к ним все давайте идите отсюда. Я, я буду я буду применять вот так а, пожалуйста поднесите меня размер да я вижу твоя сестра увлечена платьями да Мам, а я сегодня как бы, я же неделю хорошо училась я не знаю. А может, ты мне купишь пони, пожалуйста? Хм, надо помнить твои оценки. Эм, ну если двойка это хорошая оценка, то... А, кстати, я смотрела, ты двойку получила. Что? Это нельзя, меня перепутали. Да, конечно, поэтому никаких пони я тебе не покупаю. Ну, мама, ну пожалуйста. Нет, дочь, пожалуйста, купи пони. Самую маленькую, поню такую аккуратненькую Нет Итак, мы пришли к Тебе за дневником новым А тут старый потеряла Поэтому из чего дневник, смотри Бери его и надо корзинку взять Ой, какой он красивый Да, да, он точно для меня Так, а можно, пожалуйста Да, конечно Пакет нам пока что не нужен Так да. Так, ну что ж, доченька сейчас твой... Бж -бж -бж. Всё. Мы пришли только за этим, и еще там за некоторыми щечками. Ну, мама, ну пожалуйста, купи мне хотя бы одну маленькую пони. Нет, доченька, не блин, ну, пожалуйста, нет. Ну, нет. Так, вы сейчас посмотрите, как я выгляжу в этом платье. Хорошо. А -то я хочу узнать мнение. А то друг на выпускал, он быть некрасивый. Хорошо. Ладно, я пойду в примерочную Подождем Ну что, как я вам? М -м -м, смотрите Красиво, да, красиво Ну что ж, я его тогда беру Мамочка, ты же мне купишь Ну всего-то 15 тысяч Ну так как я королева, конечно, я тебе куплю Причем Это же на твой баскан Да, и она мне очень идет Она очень красивая так, пойду-ка посмотрю пока что еще аксессуары. Какие красивые. Мама, можно я тогда себе куплю какую нибудь пони, пойду посмотрю? Нет, доча. Мы будем смотреть всякие аксессуары. Так, пока не скажешь, какой тебе на Новый год костюм надо купить в школе или какую юбку, то ты не будешь смотреть свои пони. Нам нужно купить... Так, вспоминаем. Мы показываем Новый год, как проводят Новый год в жарких странах. Хм, пойду тут поищу этот костюм. Так, пойду у продавца, спрошу. А я пойду с, теле... Ой, с тележечкой стиле, Тик-тик-тик-тик-тик. Как много всего. Так, что ж. Интересненько. Какой тут выбор. Так, доченька, я... Доча, я сказала сначала платье, э, точнее юбку, а потом уже твои пони. А ну-ка иди. Доча. А Ау, хорошо, хорошо идем. Ладно, давай, где там твое это платье, юбка, что там? Так, смотри. Вот, значит, тут есть два варианта такие. Э, как раз для костюма, так скажем. Да. Тебе какой нужен? Ну, как это? Такой посветлее или потемнее? Мне, мам, давай-ка потемнее, а то я сама такая светлая, чтобы отличаться. Хорошо, сейчас сниму это. Угу. Положим. Ну вот, а ты говоришь, не найдем этот костюм, не найдем. Так, что тебе еще надо? Ну так как я, такая, самая красивая в классе. Там мне сказали, что я буду королева. Мне нужна корона. Ну, это, тебе это недостаточно. Ну, это моя настоящая королевская. Я же в ней не пойду. Это будет через Хорошо, вот здесь смотри, всякие короны красивые. Так, кстати, одну корону я уже себе беру. Вот это, вот, вот это моя будет корона, потому что на нее можно что-то нацепить. О господи! Ну что, и кстати, я хочу еще вот этот гребешок взять себе. Вот этот, да. Ой, да у тебя этих гребешков уже сто штук. Ну мама, это новый, это голубой, а у меня только зеленый, красный, оранжевый, зеленый, розовый и фиолетовый. Да. Всего-то, всего-то. Хорошо, хорошо, так что ж надо бы взять. Ну, вот я вот эту хочу, как раз осталась, и она очень красивая. Тебе она точно нравится? Ну, да, она такая под цвет. Ну, она и мне идет. Так, все, сестра, это моя корона. Я ее ложу себе вот так. Так, у нас уже много товаров. Давайте тогда, девочки, потихоньку уже пойдем к кассе, так как нам же уже надо идти. Так, кстати, вот тут еще такие юки. Никому не надо? Нет, нет. О, кстати, мама, дай посмотрим украшения какие-нибудь. О, кстати, вспомнила. Надо шампунчик взять. Вот так шампунь кончился. Так, украшения я возьму. Посмотрю. Высыпаю, смотрю, что тут есть. Так. А, мамочки, мамочки, их тут много. Так, вот это для меня, это для меня. А нет, вот это мелкое что-то. Вот это для меня и вот этот цветочек. Вот он, вот он цветочек. Для меня. Еще сережки для меня. Еще вот это желе для меня. Дочь, а ты весь магазин скупишь? А, мама, можно я себе тоже что-нибудь возьму из украшения? Ну, если хочу взять колечко, вот это вот. Как у сестры колечко? Эй! Ну, блин. И вот эти заколочки. Ну, нет, я тоже хочу заколку. Ладно, сестра, какую? Эм, надо подумать. Давай-ка... Хотя нет, ладно, я без заколок. Вот это желе не хочу брать. Девочки, вы столько себе понакупали. Знаете, я, наверное, те типа пони не куплю, потому что вы и так много всего взяли. Поэтому давай так. Ну, мама, пожалуйста. Нет, доченька, пошли к кассе уже. Пожалуйста, мама, купи мне пони. Все идем. Блин, хватит найти за всякой ерунды. Так, сейчас надо снять платье положить его, вот так как надо уже идти к кассе. Вс, мам, пошли. Угу. Идем. Здравствуйте. Здрасте, можете нам вот это все вот это вот пробить. Вот. И еще там несколько вещей. Давайте несите свои. Угу. Давай я твою рису. Ну, Я и сама. Давай все в одну кучу сама потом успел. Чье. Я вижу, вы много белицы, да? Да, сестра, иди, иду, иду. Так, сейчас. Давайте ставьте. Так, начнем. Звик, звик, звик. Ой. Звик. товар у вас очень много. Кстати, дочь тебе не нужна, да сейчас. Бздык. Ой, да, вот эту хочу. Еще раз. Так, тут у вас так много всего. Бздык. Не надо уходить. Так. Бздык. Так, Сережки их надо попарно. Точнее, ну. Бздык. Угу. Вот это оживили. Бздык. Бздык бздык и все, все пробили, пик, пик, пик, пик, пик, пик, пик, с вас 5, о, извините, с вас 20 тысяч, так как 15 тысяч стоит только одно платье, хотя нет, сотни, нет, с вас 23 тысячи, так как там юбка еще. Угу, угу. Просто компьютер очень медленно работает. Да, 23 тысячи 500 рублей. И, кстати, как вы у нас такой частый покупатель, и вы купили на большую сумму, вам скидка на 50% на любой товар из нашего магазина. На любой? Да. Ну ладно, доченька, можете себе купить такой пони. Здорово! Только какой бы мне взять? Ой, тут есть маленькие или большие, или маленькую, или, или большую, или большую. А может маленькую, а может вообще две. Доча одну. Ну хорошо. Эм... Зикора, блин, она же ультраредкая. Ничего себе. Вау, мам, все я себе взяла. Господи, какой ты себе чудовище чудо Чудовище, она просто такая страшная. А, пожалуйста, пробейте ее. Сдык. Угу. Так, с вас пятьсот. Э, э, с вас пятьсот пятьдесят. пятьдесят. Она там дешевше стоит. Да, она дешево стоит. Тут вот такая силия. Вам все в пакетик. Да, ложите, пожалуйста, в пакетик, и мы уже пойдем. Хорошо, сейчас. Так, вот мы все, что смогли, вам упаковали. У нас в пакетик вот только вот это улезло. Вы там можете как-нибудь еще, конечно, попытаться. А остальное тележку, потом тележку вернем. Ну, хорошо, давайте ложим тогда все. Так, положили, положили. О, как просто Так, стоп, да, не могу положить. Ой, все, все ну, давайте вот так и донесете. Да, у нас машина тут неподалеку, поэтому мы все донесем. Хорошо, спасибо за покупку. До свидания, до свидания. Девочки, вы все купили, да? Мне очень понравилось, так как мне купили пони. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока, пока! Пока!